Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас. Вы, те, кто сейчас внимательны, всегда слушайте Слово, которое от Бога приходит, чтобы восполнить ваши нужды. И я всегда молюсь и прошу, чтобы Он дал мне это направление для того, чтобы не просто говорить какие-то слова, но делиться тем Словом Его, Божим, чтобы оно через меня помогало тем, кто нуждается, тем, кто ранен, устал, разочарован, те люди, которые спотыкаются или склоняются ко злу, те люди, которые упали, или те люди, которые не знают, как им жить дальше, без направления, и, может быть, даже хотят закончить со своей жизнью. Бог дал мне это Слово. Без сомнения оно достигнет тех людей, кого Он избрал, чтобы прикоснуться к ним, чтобы вы услышали и чтобы вы начали исполнять это Слово. Обычно, когда здесь мы делаем эту запись, или даже для церкви, мы проповедуем мы хотим достигать тех людей, которые уставшие, раненые, потерянные, ищут какой-то выход для своей жизни. Но сегодня Господь мне это слово дал. Истина в том, что жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Это слово. Без сомнения, он сейчас с вами говорит, вы кто слушаете меня в этот момент, и вы спрашиваете, мой Бог, что ты от меня хочешь? Что, Господь, ты хочешь делать в моей жизни? Потому что в ней нет смысла, если я не буду исполнять твою святую волю. Именно так, мой друг. Я верю, Бог говорит с вами. Верю, потому что Он вдохновляет меня. Он мне передает то, что хочет. И от каждого из нас зависит. Или мы будем мудрыми, чувствительными к Его голосу и будем на этот вопль отвечать, потому что обычно люди хотят получать, люди желают принимать. Это реальность. Иисус говорит... В 10 главе Евангелия от Луки, это первый стих, после этого избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел. Идти. Другими словами, Иисус отправил учеников по двое, 70, туда, куда Он сам хотел пойти, чтобы там провозглашать Его Слово. Тогда представьте, друзья, привилегии быть одним из этих 70. Как Иоанн Креститель, вы знаете, он не делал чудес. Ян Креститель всего лишь пришел для того, чтобы приготовить путь для Господа Иисуса. И только из-за того, что он пришел готовить путь для Иисуса и говорить людям о покаянии, только из-за этого Иисус сказал, «Истинно говорю вам, среди рожденных Нет никого, кто больше, чем Иоанн Креститель. Никого. Другими словами, Моисей, Авраам, Давид, Иосиф, великие герои веры. Нет. Иоанн Креститель был большим. Большим в глазах Господа Иисуса. Большим, потому что он пришел приготовить путь к Господу Иисусу. Да, потом он потерял свою голову. Его схватили, но среди рожденных Иисус сказал, нет никого больше, чем Он. Но Господь Иисус дальше продолжил и объяснил, В Царстве Небесном Он наименьший. Представьте себе тогда, это, это прекрасно. Вы видите, что насколько ценно. Вещи этого мира и ценности вечного Бога, насколько они друг с другом отличаются. Когда дальше написано, «Жатвы много, а делателей мало». Почему мало делателей? Знаете почему? Потому что все хотят получать. Все хотят получать благословение. Епископ, за меня молись, а Господь, мне помоги, а мой Бог, семью мою освободи, исцели сына, а спаси мой брак, а Господь, сделай, пожалуйста, а, моя мама умирает там, в госпитале. Все хотят только получать, но немного хотят давать. Это реальность. Это мир, в котором мы живем. Думайте об этом, друзья. Вы, те, кто слушаете меня сейчас, может быть, этот голос, не касается вас. Это слово, которое Иисус говорит вам, Он взывает к вам и говорит, «Оставь все, приходи и следуй за мной». Возможно, вы говорите так, «А и моя семья? А мое дело? Как я с ним буду дальше?» Иисус сказал богатому человеку, «Оставь все, приходи и следуй за мной». Что вы слышите в этот момент?» Что ваше сознание говорит сейчас вам? Потому что я могу сказать о себе. Это моя вера. Я не знаю, вы, я говорю о себе. Моя вера такая. Когда человек имеет печать Духа Святого, это не для того, чтобы на языках говорить. Это очень мало, это ничего не значит. Это не только чтобы... Всего лишь прославлять Бога словами, это очень просто. Или сказать человеку, смотри, я крестился Духом Святому, порадуйся за меня, у меня Дух Святой, слава Богу. Нет, друзья, крещение Духом Святым ⁇ это знамение, призвание человека, чтобы служить Господу Иисусу потому что только Дух Святой может направлять нас в этом мире в соответствии с волей Божьей. И если внутри вас в этот момент горит вот это призвание, это желание быть одним из этих семидесяти служителей, чтобы давать, не чтобы получать, а я хочу это, я это желаю. Нет, не для того, чтобы вы кем-то стали, но чтобы вы давали себя для других людей. Ради Господа Иисуса Христа ваша миссия, ваше дело это готовить путь для Господа Иисуса, чтобы Он мог царствовать в других людях. И вы можете видеть, сколько тысяч людей уже умерло в недавнем землетрясении. Тысячи, тысячи людей, молодые, пожилые, подростки. Тысячи и тысячи людей. Даже трудно посчитать тех, кто уже точно опознан, но намного больше, чем мы можем представить. Тогда мы видим, что трудные времена, но Божья милость, она готова для всех, она всем предоставлена, мусульманам, буддистам, евангельским, католикам, спиритистам, каждому человеку, всем людям из всех классов, из всех... Страны, нет, там коммунизма или что-то еще, там демократии, неважно, не есть одно только душа, которая в отчаянии. И ожидает, когда кто-то придет и об Иисусе расскажет. И тогда этот человек или примет, или отвергнет, но, по крайней мере, это будет свидетельством для того, чтобы в день суда или люди приняли или отвергли Слово, сказали «нет», и это зарегистрировано, или сказали «да, хочу», и все будет ясно, у тебя был шанс, но ты не захотел. Тогда я верю Иисус. Он говорил об этом с большой болью. Если мы можем так выразиться, потому что он говорил, истина в том, что жатвы много. Поля, они побелели. Люди ждут. Поля готовы. Но делателей не хватает. Нет тех, кто хочет служить. Но не просто служители, которые хочет стать кем-то, а, хочу быть епископом, хочу... Нет, не эти люди, которые желают что-то личное для себя. Нет. Те, которые готовы, готовы к тому, чтобы отдавать... Отдавать и отдавать, и постоянно отдавать, и до смерти это делать. Отдавать самих себя ради тех, кто в ад уходит. Тогда это послание пусть будет для всех людей. Для всех. Секрет в том, что когда мы приняли Духа Святого, мы хотим давать, давать то, что Бог нам дает. Иисус сказал Своим ученикам следующее. Когда они сказали, «А, Господи, люди устали, они голодные, не на что купить хлеб». Иисус сказал, «Вы дайте им есть». И когда человек получает Духа Святого, у него есть что дать. И те, кто голоден, они могут это принимать, если Дух Святой прикоснулся к вам, и вы готовы, мой друг. Не просто, а, я без работы, нет хлеба, а, голодная, я хочу там, работать, чтобы... Нет, нет, это не для вас. А, у меня семья там... Нет, нет, нет. нет. Это не для тех, кто о себе думает. Это для тех, кто запечатлен... Духом Святым, и кто уже имеет то, что имел Иоанн Креститель, и то, что сделало его наибольшим среди людей. Если вы имеете Духа Святого, тогда, мой друг, вы должны давать Бог не требует, чтобы вы имели какой-то теологический курс или опытным человеком были. Нет. Бог желает. Если Он крестил вас Его Духом, тогда вы один из тех, кто может давать. Достаточно знать только одно – хотите вы или нет – Готовы ли вы, чтобы отдавать, отдавать самого себя лучшее? Пусть этот вопль, который Иисус сделал, останется для тех, кто говорит, Господь, что ты от меня желаешь? Что ты ждешь от меня? Не вы побелели но мало делателей. И у нас в Церкви Храм Духа Святого все, все те, кто готов давать, у них появляется возможность это сделать. Потому что мы, все, что есть у нас, все пожертвования, все, что у нас есть, все, что в Церковь к нам приходит, это для того, чтобы... Мы распространяли Царство Божие, и чтобы люди могли получить те, кто устал, те, кто голоден, но самое важное, те, кто ждут спасения. Пусть Бог благословит всех вас. До завтра, друзья. Аминь.